Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу поделиться с вами, каких успехов я добился в гильдии РА. Итак, сейчас я нахожусь на новом сайте, который открыли специально для того, чтобы мы с вами могли добывать монету РА. Все гильдии, которые здесь будут, ячейки можно здесь только купить за монету РА. Итак, давайте посмотрим. Я зашел сейчас... В операции и давайте посмотрим мои результаты э, вот э, 21 -го года 0 3 -го, 28 -го, я положил один райда с копейками и стартовал я 0 4 02 -го. можно было купить только одну ячейку я ее купил и уже сейчас перейду на другую вкладочку 4 08 -го, я заработал 13 RA44. Это прошло всего 6 дней. За 6 дней я вышел в X8. Вложил я всего 1 ра. И вот я поднялся до 13.44. Давайте посмотрим мои результаты. Где я сейчас нахожусь. Так, открывая другую вкладочку. И вот сейчас я нахожусь уже на 13 ячейке. Вот. Я первый. Вот таких результатов я добился. Партнеров у меня всего 5 человек. Особо я не приглашал. Что я могу вам порекомендовать? Скоро, 28 числа, откроется новая гильдия, которая будет называться ра -М». Во сколько часов будет открытие, я не знаю. Но для того, чтобы в ней стартануть, я вам рекомендую первые минуты заходить на эту площадку. У вас должен быть хороший интернет и желательно вам установить приложение, которое меняет IP-адреса. Иначе опять будем ложить сайт или не будет связи. Приложение вот такое вот у меня есть. Я нажимаю на этот глобус. Вот здесь я нажимаю «Включить». И здесь у меня показывают страны. Это на компьютере. На телефоне я не работаю, я не знаю. Вот. Здесь нажимаете на любую страну, у вас меняется IP-адрес. И вы уже с другого IP-адреса заходите. Это больше вариантов зайти с другого адреса. Получается лучше. Это, это я испробовал уже. Вы видите мои результаты. Потому что я, когда заходил, я тоже не мог попасть на сайт. Но когда поменял IP-адрес, я быстро попал на него и успел купить себе ячейки. Это где-то прошло минут 10-15. И вот мой результат. Я уже в x 13 на первом месте. Так что я вам тоже рекомендую заходить на первых минутах, если вы будете участвовать в новой гильдии. Вот такое коротенькое видео я записал для вас, друзья. Хочу вам всем пожелать удачи, если вы будете принимать участие в новой гильдии. В новой гильдии желаю вам добиться таких же результатов, как у меня, а может быть даже лучше. На этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки.